Одноклубники, всех приветствую. На отправке у нас сразу два мотобуксировщика «Железная собака». Оба шириной гусеницы 600 мм. На буксах установлены двигатели «Зонкшен». Два букса сразу идут с электрозапусками. Один с аккумулятором, другой без. На одном представлена подвеска катковая, мягкая, независимая. На другом представлены подпружиненные склизы. На данном буксе не установлены реверсы, это наша обычная трансмиссия. По желанию была установлена фара на 60 ватт и тормоз механический с фиксатором на руле. Буксы уезжают туда с один в Пермь, другой в каменск уральский Всем спасибо за просмотр. Пока.